Привет, привет! Сегодня у нас тренировка на все тело в зале для новичков. Она безопасна при диастазе и для женщин после родов. Я рекомендую чередовать эту тренировку с другой тренировкой на все тело. Ее можно найти по ссылке в описании видео. Тренироваться достаточно 3-4 раза в неделю в течение 2-3 месяцев, после чего можно будет повышать нагрузку. Любую тренировку я рекомендую начинать с разминки на кардиотренажерах. Это может быть 5-10 минут на арбитреке, либо на беговой дорожке. В среднем либо медленном темпе. После чего мы переходим непосредственно к упражнениям. Начинаем мы с упражнений на укрепление мышц скора и стабилизаторов. Это тоже можно считать еще разминкой. Мы сделаем два круга таких упражнений. То есть мы будем выполнять упражнения по очереди. И потом повторим их еще раз. Первое упражнение ягодичный мост. Мы ложимся на спину. И здесь важный момент. Тебе нужно прижать поясницу к полу, то есть здесь не должно быть пространства. Ты как бы прижимаешь поясницу к полу и пупок тянешь к позвоночнику. То есть не втягиваешь живот наверх с помощью диафрагмы, а просто тянешь пупок к позвоночнику, прижимая поясницу к полу. Пятки на ширине плеч, руки поднимаем вверх. И из этого положения мы поднимаем бедра вверх. Лобок идет первый, смотри, у меня бедра уже пошли, видишь, а поясница еще прижата к полу, то есть ты должна подниматься не вот так, а именно сначала уходят бедра наверх, а потом уже все остальное. В верхней точке движения сжимаем ягодицы, выдыхаем и на вдохе возвращаемся вниз, поясница ложится первой. И еще раз, бедра уходят вверх, выдох, на вдохе возвращаемся, делаем очень-очень медленно вверх и обратно вниз. Таких тебе нужно выполнить 12 медленных повторений. Следующее упражнение – сведение локтя и колена. Мы встаем на четвереньки. И здесь очень важно, чтобы, опять же, у тебя не было прогиба в спине. То есть ты не делаешь вот такой вот красивый прогиб, стараешься спину вот так вот не округлять, Спина ровная, живот поджатый, то есть он не висит, расслаблено вниз. Ты опять же тянешь пупок к позвоночнику, не втягиваешь вверх диафрагмой, а тянешь пупок к позвоночнику из этого положения. Поднимая ногу и противоположную руку, сводим их и разводим обратно. На сведение выдох, вдох. Важный момент, у тебя не должна двигаться спина в этот момент, то есть ты не делаешь вот так вот таких вот махов быть не должно спина от макушки до копчика прямая линия она не двигается двигается только рука и нога тебе таких нужно выполнить 12 повторений медленных после чего ты меняешь руку и ногу и выполняешь 12 раз на другую сторону После чего переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение: мы тренируем баланс и стабилизаторы, и мы будем наклоняться на одной ноге. Мы поднимаем нерабочую ногу и из этого положения медленно наклоняемся вниз насколько можем, пока нас не начало расшатывать. Чем ниже ты будешь наклоняться, тем сильнее тебе будет расшатывать. Колено сгибается ровно настолько. Насколько ему нужно, то есть не пытайся сделать это на полностью прямой ноге. Это реально сделать на прямой ноге, особенно если у тебя хватает растяжки. Но ну, тогда вся нагрузка уходит на бицепс бедра. Мы же хотим загрузить и бицепс бедра, и ягодицы. Медленно наклоняемся вниз, следи за тем, чтобы колено не валилось вовнутрь. Может быть такое, что оно будет валиться вот так. Я, конечно, показываю слишком увеличена просто чтобы это было заметно то есть может быть такое что у тебя колено будет валиться вовнутрь следи за тем чтобы этого не происходило показываю еще раз медленно наклоняемся вниз и обратно и еще раз вниз и обратно здесь очень важно не спешить то есть не делать вот так на инерции потому что естественно это будет легче а нам нужно научиться чувствовать мышцы и правильно включать их в работу. Таких ты выполняешь по 12 повторений на каждую ногу. И четвертое упражнение. Плеометрическое. Его можно делать только тем, кому можно прыгать. Если у тебя проблемы с коленями, либо есть грыжи в спине, тебе прыгать нельзя. И ты это упражнение просто пропускаешь и не делаешь. Если тебе прыгать можно, мы будем выпрыгивать из приседания, после чего стабилизироваться. Ноги на ширине плеч. Мы приседаем, из этого положения выпрыгиваем вверх, приземляемся и замираем буквально на 2-3 секунды. То есть ты не выпрыгиваешь сразу, ты опустилась, стабилизировалась. После этого мы выпрыгиваем снова и снова приседаем и стабилизируемся на 2-3 секунды. Важно прыгать мягко, старайся, чтобы у тебя не было вот такого вот топота. Приземляемся мягко отрабатываем ногами. То есть может быть такое, что у тебя сразу не будет получаться приземляться мягко, если ты раньше не прыгала и не умеешь этого делать. Но со временем это станет лучше и мягче. Таких тебе нужно сделать 5 повторений, после чего все эти упражнения нужно повторить еще один раз, а мы переходим непосредственно к силовой тренировке. Первое упражнение на все тело и тебе понадобятся маленькие гантели. Я рекомендую начать с веса 1-2 килограмма и потом повышать, если ты почувствуешь, что тебе недостаточно. Мы будем выполнять выпады и жим гантелей. Держим гантели вот так перед собой. Из этого положения делаем выпад назад, опускаемся вниз. Следи за тем, чтобы колено было четко над стопой и не смещалось вперед. Когда колено смещается вперед, вся нагрузка уходит на квадрицепс, на переднюю поверхность бедра. Когда мы смещаемся назад, мы распределяем нагрузку на заднюю поверхность бедра и на ягодицы. Поэтому стараемся, чтобы колено было над стопой и не смещалось вперед. Держим гантели. Вот так, либо вот так, как тебе комфортнее. Шаг назад, опустилась вниз. Поднялись, выжили и вернулись. Шаг назад, вниз. Поднялись, выжили и вернулись. Таких мы выполняем по 8 повторений на каждую ногу. Следующее упражнение – тяга на спину, и тебе понадобится вот такой вот блочный тренажер. Если ты не знаешь, как им пользоваться, если у тебя не та штука висит наверху, либо еще какие-то проблемы с тренажером, не стесняйся, спроси у дежурного тренера. В зале всегда есть дежурный тренер, и его работа – тебе помочь. То есть не надо стесняться спрашивать, не надо стесняться, что ты, что ты не знаешь – как, как работает какой-то тренажер. Потому часто люди стесняются. Я когда пришла в зал, я, я очень стеснялась, что я не знаю чего-то. Но работа дежурного тренера, у него обычно на спине написано, что он тренер, либо дежурный тренер. Это его работа, тебе помочь. Поэтому не стесняйся, спрашивай. Вес регулируется вот здесь, вот таким вот гвоздиком, который мы устанавливаем на деление. Я рекомендую начинать со второго деления. Вес не могу сказать конкретный, так как в разных тренажерах по-разному работает сопротивление. Поэтому начинай просто с, со второго деления, и потом ты уже будешь понимать: надо тебе повышать, либо пока достаточно. Итак, мы будем тянуть широким хватом к груди. Мы беремся руками довольно широко захват. Вот я опущусь, чтобы я влазила в камеру. Обрати внимание, что я не обхватываю гриф большим пальцем. Большой палец у меня остается вот здесь, вместе с другими пальцами. Я сажусь лицом четко к тренажеру, устанавливаю ноги подвалики. валики. Из этого положения я слегка откидываюсь назад, совсем чуть-чуть, то есть не очень сильно, совсем чуть-чуть откидываюсь назад и тяну гриф вниз. Но я тяну не руками, я стараюсь тянуть спиной. Смотри, у меня первые пару сантиметров движения, у меня вообще нет сгибания в локтях. Видишь, то есть попробуй вот так вот поделать. Попробуй почувствовать именно мышцы спины вниз и обратно, вниз и обратно. И когда ты почувствовала, теперь уже можно подключать руки. И отсюда сначала пошла спина, и затем мы подключаем руки и тянем к груди. И медленно возвращаем обратно. И еще раз пошла спина, локти, и обратно. Медленно вниз. И обратно. Очень важно здесь тянуть спиной, а не руками. То есть это упражнение не на руки. Ты не должна тянуть только руками. Старайся именно потянуть сначала спиной, а только потом уже сгибаются локти и просто помогают движению. Таких мы выполняем 12-15 повторений. Смотри по себе, можешь сделать 15, делай 15, чувствуешь, что 12 достаточно. 12 достаточно, потом будешь постепенно повышать, пока не доведешь до 15. Очень важно тянуть медленно, без рывков. Медленно вниз, медленно обратно. Следующее упражнение на мышцы груди и стабилизаторы. И тебе понадобится фитбол и маленькие гантели. Мы садимся на фитбол, берем гантели. И отшагиваем, пока ты не будешь лежать на фитболе лопатками и немножечко затылком. Гантели держим широко на уровне плеч, шире плеч, так, что локти расходились четко в стороны. И из этого положения мы выжимаем гантели вверх на выдохе и медленно возвращаем обратно на выдохе вверх. И обратно. Попа у нас не провисает. То есть мы не расслабляемся. Мы держим попу вверх. Выдох. Обратно вниз. Выдох. Обратно вниз. Локти уходят в стороны. Не вверх, не вниз. Четко в стороны. Вниз на вдохе. Вверх на выдохе. Таких мы делаем 12 15 повторений. Если чувствуешь, что тебе веса недостаточно, на следующий подход возьми гантели на 1 кг тяжелее. Следующим упражнением мы тренируем плечи и баланс, и стабилизаторы, так как будем выполнять упражнение стоя на одной ноге. Тебе нужно две маленьких гантели. Ты держишь их в руках перед собой, вот здесь, перед бедрами. Ладошки развернуты вовнутрь. Поднимаешь одну ногу. Из этого положения разводим руки с гантелями в стороны. Следи за тем, чтобы у тебя мизинец, вот когда ты, ты держишь гантель, чтобы у тебя гантели шли не вот так, а мизинец шел вверх. То есть у тебя мизинцы должны уходить вверх, локти слегка согнуты, то есть не надо пытаться их держать прямую руку, так как... Это дает большую нагрузку на сустав. Локти слегка согнуты. В локтях мы не двигаем руками, они просто слегка согнуты, мягко расслаблены. И из этого положения мы поднимаем руки вверх и возвращаем обратно. Вверх и обратно. Это довольно сложное технические упражнения, поэтому если ты чувствуешь, что тебе тяжело, лучше взять меньший вес, чем изо всей силы тянуть тяжелый вес, и делать упражнение неправильно. Важный момент. Старайся не поднимать плечи вверх. То есть не должно быть вот такого вот движения плечи вниз. И поднимаем вверх. И обратно. Таких мы выполняем по 6 упражнений на каждую ногу. Мы сделали 6, стоя на одной ноге. Поменяли ногу. И выполнили еще 6. И заключительное упражнение круга. Приседания с весом. Ты можешь взять гантелю потяжелее, это может быть 4-5 килограмм, которые мы будем держать перед собой. Я рекомендую новичкам приседать именно с весом перед собой, а не на плечах. Так как новички часто в приседаниях делают ошибку, заваливаются очень сильно вперед. И вес на плечах этому способствует. Но когда ты держишь вес перед собой, он провоцирует тебя Выравнивать корпус, так как если ты завалишься, ты просто упадешь вперед. Поэтому новичкам рекомендую переседать именно с весом впереди. Поэтому мы берем гантелю и держим ее вот так. Ноги на ширине плеч. Носки смотрят вперед. Либо слегка развернуты в стороны. Вес перед собой. Из этого положения мы медленно опускаемся вниз до параллели с полом. И медленно на выдохе поднимаемся обратно вдох выдох два важных момента в приседаниях первое следи за коленями чтобы колени когда ты поднимаешься не заваливались вовнутрь я конечно же сейчас преувеличиваю чтобы это было заметно но обращай внимание чтобы колени смотрели туда же куда и стопы и не валились вот так вот вовнутрь и второй момент не перепрогибай спину. То есть у тебя не должно быть вот таких вот красивых приседаний с красивым прогибом, который а, дает очень большую нагрузку на поясницу. Бедра в нейтральном положении. Четко под ребрами это движение сбоку. Ноги на ширине плеч. Спина прямая. Опустились, поднялись медленно. 12-15 повторений. Смотри по себе. Если ты можешь выполнить 15, делай 15. Если ты выполняешь 12 и чувствуешь, что вот тебе достаточно, то достаточно, потом со временем будешь поднимать нагрузку. После этого минуту отдыхай и повторяй все эти упражнения подряд еще один или два раза. Тебе нужно выполнить два или три круга. Смотри по себе, по своим возможностям. Если ты можешь выполнить три Выполняй 3. Если пока что ты чувствуешь, что тебе 2 достаточно, делай 2. И потом на следующей неделе или через неделю ты сможешь поднять нагрузку и уже делать три круга. Сейчас мы еще с тобой потянемся, так как очень важно в конце тренировки слегка потянуть и расслабить мышцы, которые работали. Не забудь подписаться на мой канал, а также на мой инстаграм. Я там рассказываю много о тренировках, о питании. И как быть в форме без запретов без ограничений и без срывов сейчас мы будем тянуть разгибатели бедер и тебе нужно что-то на что ты сможешь поставить ногу я буду ставить ногу вот на вот эту штуку у меня чистые кроссовки в хедузменному зате помните такая группа была когда-то в 90-х итак мы ставим ногу на какое-то возвышение заднюю опорную ногу мы носок разворачиваем внутрь. То есть он смотрит не четко вперед, а мы подразворачиваем его вовнутрь. Из этого положения мы смещаемся вперед, поднимаем руку, наклоняемся в сторону и после этого еще чуть-чуть подразворачиваемся. То есть у нас вот это все натягивается, растягивается. Можно держать в статике, можно легонечко покачиваться, как тебе комфортнее. Нужно держать это положение 30 секунд. Мне комфортнее покачиваться, так как в статике держать очень тяжело. Медленно заканчиваем, меняем ногу. Не забываем, что опорная нога подкручивается вовнутрь. Смещаемся вперед, поднимаем руку, наклоняемся и разворачиваемся. И держим 30 секунд. А дальше будем тянуть икры. Для растяжки икр нам нужно упереться, во что-то руками. Я буду упираться в эту штуку. Ты можешь упираться просто в стену. Я просто не хочу оставлять отпечатки ладошек на окне. Поэтому буду упираться в эту, не, не знаю, в перила. Отст... Отставляем ногу назад и опускаем пятку на пол. И из этого положения максимально провисаем вперед, чтобы здесь... Почувствовать натяжение. Если ты упираешься в стену и тебе некуда провисать вперед, ты можешь отступать ногой назад, чтобы ты чувствовала натяжение. И фиксируем это положение на 30 секунд. Можно зафиксировать, можно слегка покачиваться. Главное, чтобы движения были мягкие, никаких резких движений. После этого меняем ногу и повторяем все то же самое на другую ногу. И еще потянем мышцы спины. Мы садимся на пол, выпрямляем ногу, переступаем стопой через колено. Противоположным локтем упираемся в колено и толкаем его туда, вовнутрь. Руку ставим максимально за спину и взглядом стараемся уйти максимально-максимально за спину. То есть мы толкаем колено в ту сторону, голову разворачиваем в ту сторону, чувствуем такую как бы скрутку. Позвоночники позвоночнике тянем разгибатели позвоночника. Фиксируем на 30 секунд и повторяем все то же самое на другую сторону. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Обязательно напиши комментарий, комфортно ли тебе заниматься в таком формате. Или тебе бы хотелось, чтобы мы выполняли все упражнения вместе так как мы делаем в моих домашних тренировках. С тобой была Лагартиша, пока-пока!